я вас приветствую дамы и господа меня зовут леонид и вы вновь попали на канал town перу гейминг и мы продолжаем проходить дайлай 2стей на высокой сложности что ж продолжаем проходить нашу сюжеточку а, в прошлый раз мы помогли софи найти ее брата и добыть Гаранти... те самые кристаллы Весь товар ручной работы. А теперь, а теперь, нам надо, Лучше, в общем, помочь э, осуществить сделочку, да. Так, никакие ресурсы здесь я больше покупать не собираюсь, на самом деле. Здесь тебе всегда, Одного рано. редкого ресурса было бы достаточно, а здесь э, тоже ничего интересного нету, кроме как э, можно продать ценные вещи, е yeah. Все, теперь великолепно. А что, по погодите, стоп, стоп о чем речь, погодите. У меня что, есть... У меня есть абсолютно идентичные перчатки Одного и того же качества Не, но это можно продать Я думаю, хотя... Не, давайте пока оставим Вдруг мало ли реально понадобится В общем, выдвигаемся к месту проведения сделки Будем контролировать, чтобы все было в порядке Удивительно В прошлый раз у меня как-то FPS было меньше Чем сейчас Сейчас у меня прям вообще FPS от так... Достаточно. Я бы даже сказал много. Эйден, что-то не так. Сьюзи? А что не так? Это ты? Софи! На нас напали! Что? О боже. Сьюзи! Что там происходит? Это ловушка! Бегите! Ничего! Ого! Сьюзи! Раль! Эйден, быстрее! Они забрали все кристаллы и все остальное! Господи Иисусе! Все, я бегу на помощь. 100 метров где-то. При этом за мной уже гонятся всякие твари. Но пока что еще до сих пор удивительно. Первый уровень погони. Рядом контейнер. А где? А где? Может я сейчас заберу по пути, раз мне, ага? Где? Где? Где-то здесь, да? Серьезно? Ой, блять, ой, блядь Хотя, знаете, что? Ну его нахер. Я просто бегу э, к месту проведения сделки, и все. Вижу бандитов и кучу дел, Софи, Мне очень жаль. Я так и знала, я знала, что эти суки нас обманут. Реально нас наебали. Убей всех. Хорошо, я их всех убью, без проблем. Я как раз всем столкну зараженных, наверное. Наверное. Я надеюсь. Ой, блядь! Что за хуня? А, ой, блядь. Блядь! Пиздец. Меня столкнул какой-то зараженный, и я наебнулся. И я потерял опыт. Ну как так-то? А еще у меня вместо аптечки был, были выбраны эти поганые грибы. Вот суки. О, кстати, меня заспалнило прямо рядом с медресурсами. Это очень хорошо. Я бы даже сказал, шикарно. Все, надеюсь, сейчас я не сдохну. Я прямо молюсь. Стоп. Так, все-таки эм... делаем лекарство. Сделаем 5 штучек. Вот так, да. Мину можно сделать. Правда, максимум одну штуку. Блин. -х -х -х -х. Делать или не делать. Ну его вон, нафиг. Я лучше, знаете, что сделаю? Метательные ножи. Вот. Мне кажется, это будет куда лучше. К тому же, я могу даже, если по максималочке, делать больше 100 штук сделать. То есть, это вот, в принципе, замечательно. Но я думаю, где-то ножей 20 хватит. Не, это очень смешно вышло, что, типа, меня так решили толкнуть Зомби. Ну ладно, я хочу ингибиторы сначала взять. В смысле, бегун взят, бегун поймал. Это как? как? Как так вышло, а? Как так вышло, что мы уже поймали бегуна? Может он там сам сдох, а? о, -о смотрите. Я хотел сначала эту взломать штуку, но мне вот это не нравится, поэтому... Какой-то из провод. Хм. Явно здесь можно это все, видимо, отключить. Наверное, потенциальную ловушку. Да, вылезай давай. Вышка, да я знаю, что обнаружено. Я сейчас этот э, контейнер открою и все. Правда, мы далеко от него, по сути, да? Так, забираем лутенский. Э, ладно, все-таки грибы сейчас понадобятся. Все, открываем. 5 метров, 5 метров Хорошо, хорошо, сейчас все заберем Фиолетовое кристаллическое ядро Ого, это что-то необычное Открывай, открыл, молодец Жесть, уже даже ночь закончилась, серьезно Это как-то очень-очень плохо это, соответственно, означает, что нам будет сейчас очень э, как-то тяжко в помещении таком. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ладно, зато тут много чего есть, что можно потом будет продать. Ой, бля, 10 секунд, 10 секунд, давай-давай. Жри грибы, жри грибы, сука. Лучше я сейчас его заберу, да. Первым делом. Бля, как-то, как-то совсем все плохо. Какой помогите, это вообще о чем? Уже день, что тебе там мешает, а? О ингибиторы, ингибиторы, ингибиторы. А почему одна штука? Как так можно было? Почему только одну штуку мне дали? За что? Черт! Я-то думал, сейчас можно будет там вкачать здоровье спокойно, но нет. Пошел я нахер, в общем, да? Ладно. Так, опять отвлеклись на всякую фигню, как всегда, в очередной раз. Но все-таки признаете, что эта фигня очень-очень полезная. Вот я буду при деньгах, когда я этот весь хлам продам. И все-таки ингибитор лишним не бывает. Все, я хочу отсюда вылезти. Что за дичь? Там есть какой-то ящик. А можно туда как-то зайти? Нет? Или это на улице? Короче, черт знает. Очень странные дела, в общем. Ладно, вылезаем отсюда. Ну все, сейчас будем пиздить бандитов. герцог какой-то, блядь. блядь тебя Ебать герцог готов! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, погодите, погодите. На. О, о, это нам нужно. Нам нужна эта бочка. Не уйду ли я? Я еще как уйду? А вы нет. Тот, кто убил... Тот, кто из я... вас меня убил Тому просто повезло в тот раз Вот, вот честно Все мертвы. Вот реально Всё, Все мертвы за это Найди кристаллы, они были у Сьюзи Что за Сьюзи? О, кстати, у нас тут валяются как раз эти трофеи всякие, да? Еще что-то О, копье даже валяется, а что? Разбитая бутылка И я хожу и так с бутылкой в руках так, ладно, это уже неинтересно, идем дальше. Ага, ага, ага, ага. Все, необычный трофей взяли, да? И это тоже взяли. Так, что за Сьюзи? Это она? Сьюзи? Карл, его увели. Что? Кто увел? Вот эти твари, да? Свой лагерь. мы должны... Сьюзи. что нам делать, а? Сьюзи, где кристалл? Э-э-э. Сьюзи? Не умирай, не умирай, говорю. София, я нашел с Бля. Мертвый. Поверить не могу. Сначала птичка. Теперь она. Чрт! Чрт! Черт! Ты ничего не могла сделать. Нет. но это я отправила их туда. Это что такое? Люди Джо похитили, Карла. И я не вижу кристаллов. Блять! Блять! О, сука! Черт! Это же тупо громило, Громил, как Дайнайт первым. Он медлительный. Просто осторожнее. Осмотри, другие тела Может, кристаллы еще там. Ох, бля, ох, бля. На, объебало. Вот с тобой, братанчик, будет очень тяжело. Еще зомбики появились. Быстренько прям. Так, было копье, было копье, было копье где-то. Вот. Вот оно копье. Я его забираю. Оно мне нужнее. Так, так. Реально, а ч ⁇ зомби так много сейчас стало? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ищем. Какие-то тряпки. Нет, вообще не то. Бля, у меня аж оружие сломалось. Это очень плохо. Остается только вонющая труба. Так, отвали. Быстрее, быстрее ищем, быстрее ищем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Софи... У них все забрали. У них реально все забрали. Наверное, еще до твоего появления. Все пошло не так. Ой, Ладно. твою мать. Хватит отсиживаться. Встретимся у лагеря Джека и Джо на крыше у эстакады. Мы отправимся за Карлом и за нашими кристаллами. Джек и Джо заплатят за все это. Чрт! Эйден, как дела? Ты жив, парень? Нет, Шир, я занят Я пока реально жив. Совсем чуть-чуть, правда. Я ценю это, но не слишком надейся. Замуж я не собираюсь. Узнал что-нибудь об убийстве? Я слышал, как брат Софи говорил что-то о смерти Лукаса. Но это пока все. Но теперь у них новые неприятности. Бандиты, о которых ты говорил, взяли в заложники Карла. Вот дерьмо. Вот именно. Я помогаю его вернуть. Хорошо. Завою ее доверие. Так мы сможем выяснить, что они знают. Главное, чтобы они ничего не заподозрили. Если ты сможешь это сделать, Айтер пропустит нас в центр. О, господи, меня больше всего напрягает не то, что, типа... Этот, как его, Хакон позвонил... Связался с нами в самое неподходящее время. А то, что Эйден говорил, типа, как будто ничего страшного, бро. Все хорошо. Все прямо отлично. Типа, я не занят, все великолепно. Меня вот это реально напрягает. То есть, типа, герою как будто реально похуй. Похуй, что там против какого-то мутанта дерется. Все отлично, все zbs вообще. Так, я хочу ветряк оттактировать. Раз... Ä... Ну, как бы не так, эта точка далеко находится. Кстати, я уже успел забраться <со -2> на верхушку прям <со -2> <со -2> Не, ну реально, можно повыполнять еще квест. Потому что, ну как бы. Серия идет только 15 минут, грубо говоря. То есть. Наиграться еще успеем. Ну, типа, точнее, я не наигрался. Бля, я уже даже не знаю, что я говорю. Я, я просто пытаюсь не падать, но я упал. Я все равно упал. Я не знаю, что я делал. Я просто, блядь, наебнулся. Как тот еще, блять, лошара. пизделся, короче. Ой, бля. Все, разблокировали безопасную зону. Там отлично. Да, меня интересует э, твоя слуга, а именно молчание. Продаю ненужное дерьмо. Ой. Я уже забыл про тебя, сорян. Я уже даже забыл, о чем была речь. Да, несмотря на то, что нам идти в другую сторону... Этот ветряк был не так далеко. И типа грех было пропустить это место. Ну ладно, в любом случае сейчас добежим спокойненько. 150, ну ладно, 160 метров это не так далеко. На самом-то деле. Лаванда тут какая-то. Которую я, наверное, опять забыл подобрать. Не знаю. Так, а что там у нас, кстати? Его а, не а, просто сундучи, и все. И бандиты сейчас. А и очередной ветряк по пути класс. Ну сейчас, короче, все это разблокируем, потому что все очень, очень так в данный момент рядом. Вытянул так руки, но не, но все равно не смог допрыгнуть. Давай-давай, запрыгивай Запрыгивай О, повезло-повезло Так, главное не наебнуться здесь А то будет совсем печально Ай-яй-яй-яй а -а -а. Ох, блин Чуть-чуть Я должен был разбиться Я должен был разбиться, но я не разбился Какого черта? Видимо попал в этот э, хитбокс Ну не хитбокса, а как это а В бокс скрипта, наверное Правильно если это называть Вот буквально та грань была Эй-эй-эй Не уезжай без меня, а то я не успеваю даже Так, я не совсем понял Куда мне двигаться надо А, вот так надо было А я не в ту сторону шел Жесть Так, все есть Открываем, запускаем ветряк, да? Жесть. Так, чуть-чуть пальцами починил и все и Нормально Так, пропускаем это все У нас нету времени на то, чтобы наблюдать Как же тут все быстро изменяется О, я могу купить тик-так А я могу купить прыжок в длину Или неуловимого бегуна Что за мягкое приземление Ладно, давайте тик-так Мне кажется, это прикольнее будет А здесь можно съехать с помощью троса нахуй! Опа У нас здесь опять ресурсы валяются Как всегда их забираем Я все-таки сейчас предлагаю повыполнять Квест ночью Потому что ночью все-таки опыта побольше дают, и эм, как-то более челленджовые ощущается атмосфера. Да. Как-то так, в общем. Так, Герман. А Софи где? А? Че злишься на меня? Не звись, бро. Привет, Герман. Где софи? Боже. Вот именно, где она? Ты почему не на задании? Ты бы там пригодился. А, ладно. Похоже, я должен подождать здесь, <плодисмент> боже. Это у него реально какие-то проблемы с речью. Жесть. Не, ну Герман все-таки крутой. Так. Чё за фигня, Эйден, у тебя что, опять какие-то глюки или чё? Ты где проснулся, блядь? Опять в своей больнице этой, да? Бликлинки для опытов, а? Я Эйден Шмейден, не забывай, давай официально. Где ты? Где ты? Откуда ты кричишь, А? Ж... Мия, где ты? Это с тобой что такое? Ты откуда вообще кричишь? Я не понимаю. Ой, Ой, бля. Нет, нет, нет! Давай, давай, давай. Ой, боже, боже. Что за фигня? Джек и Джо заплатят за то, что сделали. У меня сразу были нехорошие предчувствия Я понимала, что план Карла дерьмо Но не стала с ним спорить Ой. А почему ты не отправила Германа? Почему Герман не был на задании? Против той зверюги они бы не выстояли Он силен, но беспомощен как ребенок Громадный ребенок ты Вот именно, да. Герман почти глухой Он а -а -а. был телохранителем моей матери С тех пор, как я себя помню и после того, как она умерла, он остался с нами. Однажды в моем убежище погас свет. Зараженные залезли внутрь через окно. Герман преградил им путь и бросил гранату в ближайшего. Ого. Крутой мужик. Все-таки выжил при взрыве, но лишился слуха. В открытом бою он практически непобедим. Но если к нему подкрадутся сзади, он беспомощен. Смертельно опасная ситуация. Особенно для него. Вот почему я предпочитаю за ним присматривать. Иногда я задаю себе вопрос, кто за кем приглядывает? Так, может это реально как-то связано с убийством Лукаса? Как ты думаешь, Джек и Джо причастны к убийству Лукаса? Джо? Возможно. Он полный псих и вор. Он знал, что миротворцы хотят его повесить. Но Джек ему не позволил бы. Он трус, но далеко не глуп. Ладно, ей не стоит так убиваться, и потом спросим, что дальше. Не вини себя. Могло быть хуже. Если бы я только послушала себя, у нас была бы вода, и многие были бы еще живы. Ты делала то, что должна. Просто выполняла приказ Карла. Да, но я не позволю ему привести базар к гибели. Понимаю. Да, реально, не парься, мы всех спасем, я уверен. А ведь э, это... Я главный герой. Э, я всех спасу, наверное. Ты какой теперь план? Теперь я буду доверять своему чутью. И больше такого не допущу. Поспеши ты туда, может кто-нибудь из наших выжил бы. Я думал, пилигримы бегают как долбанные газели. Барни заткнись! Что? Если бы он не опоздал, у нас был бы праздник, а не поминки. На случай, если передумаешь... Он может быть Идиот. невыносим, но когда-нибудь мы добьемся лучшего для этого города. Течка, за тебя! Че смотришь? Что делать будем? Ладно, все-таки расскажите о мелком идиоте, который э, помер вот из-за этого вот э, абрыгата. Вы были близки с птичкой, верно? Он хотел стать поэтом. Все читал мне свои стихи и говорил, что остальным их не понять. А я не говорила ему, насколько они были плохи. Он был хорошим малым. Я взяла его в отряд, когда отец погиб в темной зоне. Ему было 10. Так мало. Слишком мало, но у него больше никого не было. Поэтому я его приняла. Mm. Но вы все равно получается, не только он абрган, да ты да ты, ты тоже частично обрыган, ты даже обрыганочка, вот все равно не дождалась, пока малой вырастет полностью. 15 лет это ведь ни о чем. Ладно. А что будешь делать, когда их поймаешь? чем мы будем делать, реально? Ты тех бандитов. Джек Хер и Джо Манда. Думаешь, если убьешь Господь Хера и Манду, что-то изменится? Смерть обычно многое меняет в жизни людей. Карл был неправ. Мы должны отправиться за ним немедленно. Прав он или нет, мы должны ему помочь. Он один из нас. Мы спасем его и заберем кристаллы у Джека и Джо. А еще я не позволю им безнаказанно убивать моих людей. Ральф, Сьюзи, Логан, птичка. Мы должны отомстить. Джек и Джо убили их, и теперь они сами умрут. Твоя рация. Иногда она немного барахлит. Сходи к Альберто. Он чинит такие штуки на раз-два. Спасибо. Это Айтер. Уходи, но не попадись никому на глаза. Вы хорошо смотритесь вместе. Это откуда он попадался? Я на крыше рядом. Нужно поговорить. Сейчас? Речь идет о твоей жизни же что за фигня происходит? Я порву их на куски. Клянусь, так, я ты их где? Выпотрошу. 63 метра, ладно. Очень а. Кусочек, ай яй яй, -яй, -яй. <свист> Блять, опять я, сука, наебнулся. Я не понимаю, что я делаю не так. Я уже третий раз умираю за этот видос, блять. И так просто пиздец. Ебануться можно. Не, ну если бы чел прыгнул дальше Было бы реально куда круче А так какая-то хуйня выходит, честно говоря Я недоволен, в общем Может здесь получится Как-то аккуратненько Вот сначала на Вот на эту хуйню Потом на соседнюю крышу Да, вот уже намного лучше, я считаю Так, ладно, я не хочу на вас, э, тварей, тратить время. Поэтому я просто заберусь уже сразу на стену и все. Хотя, погодите, это что за говно? А, это громила там, блядь. Ой-ой-ой. Мне не нравятся эти крики. Я опять слышу эту тварь шизанутую. Которая любит прыгать на зомбарей. она там бегает рядом. Вообще жесть. Ты а... так и будешь стоять Пади, пожалуйста Я золотаю сумочку, хорошо, вот смогу Нашел даже О чем хочешь поболтать, а? В смысле о моей жизни идет речь Я уже умер три раза Ну ладно, давай, поясняй Что, а что тебе нужно? Мне не нравится то, что здесь происходит, Эйден Сначала бандиты Джека и Джо Убивают людей Карла Теперь Софи готовится ответить Ты ведь тут не замешан? Ты же сам с ними Я собираюсь обыскать лагерь Софи И решил предупредить тебя Пошли слухи Ты нашел Лазаря Они могут заподозрить, что ты шпион миротворцев Не похоже По-моему, они рады любой помощи Они так говорят Но эти люди ненавидят нас, Эйден И всех, кто на нас работает Так что если они заподозрят Особенно такие, как Софи. И я справлюсь. Локас тоже так думал, и чем все закончилось? Было бы жаль найти тебя в какой-нибудь канаве без куска шкуры. Так, это единственное, что ты хотел сказать. Ты пришел сюда предупредить меня? Ты помог мне с Лазарем, а я забочусь о своих союзниках. Софи просто нужна вода, и все. Вряд ли она что-то подозревает. ха Думаешь? Она ненавидит миротворцев. Винит нас в том, что мы не помогаем Базару и в смерти своей матери. Так что, когда мы начнем допрашивать ее людей, будь осторожен. Спасибо за совет. Есть что-нибудь по расследованию? Софи тоже хочет узнать, кто убил Лукаса. Ну и что? Они знают, что если мы докажем, что Лукаса убили они, узнаю Софи, когда она планирует напасть. И будь на связи. Береги себя. Ты что-то там Ре реплику свою пропустил. А, загляните на огонек. Ай-яй-яй. Вот. Да, вот реально по моей экипировке вот, вообще не видно, что я шпион, да? О, какая-то фигня тут бегает. Блять. Какой же ты уеба. Ой-яй-яй. Ладно, все-таки. Ну его нафиг. Лучше возвращаться в сейф зону ту. Так, поднимаемся, поднимаемся. Оп. Давай, давай. Опа. Оп вот так вот. О, рюкзачела Похоже, Софи здесь нет Надо Должны Пап, еще рано Только одна вещь Мне нужна только одна вещь Одна вещь Что-то сумочку нельзя залутать Очень странно Эй, трезвый, давай наживемся А давайте с этими лучше поговорим В смысле наживемся С тобой поболтать или с ним чья компания мне приятнее Все-таки... Вот этого пожилого человека приятный. привет. Ты не видел Софи? Софи, да. Она пошла. Она сказала. Она пошла туда. Точно. Опа. Спасибо. Подожди. Есть еще. еще одна вещь. Что-то не так с... не работает. Ну, сломано, так, Чё? что. А... Сломано. А, папа спрашивает, не сломана ли твоя рация? А, а, иногда она хрипит, но раз пока работает, лучше ее не трогать. А, можно спросить? Конечно, зови меня Эйденом. Винченцо. А, Эйден, как ты стал пилигримом? Это значит, ты убийца? Винченсо, почему, что ты, зачем, <фот> зачем, <фот> Пап, ну, мне просто интересно, ответишь мне, Эйден uh, Я не убийца, наверное, надеюсь Но, Возможно, мы поговорим об этом еще в другой раз И спасибо, что предложили помочь с рацией Мы с тобой одинаковые, только наоборот ну да, ну да Да это наш отважный пилигрим Я тебя искал А зачем искал меня? Будем У меня горло болит Не хочу вас заразить Я, бля, неуязвимый Любые гнусные болячки Могут мне отсосать этот кретин Альберта не проверил твою рацию. Он даже не может связно говорить. Небось, у него в мозгах дырки, как в швейцарском сыре. Прояви уважение, Хамфри! Альберта гений, если дело касается оружия или брони. А ты что умеешь? Пердеть свою губную гармошку. Эй, козлы драные! Бля, ему Бравитесь. слишком хорошо, походу. Барни идет! И он вам глаз на жопу натянет Иди спать, уебище О, Софи Я вам бошу. Я здесь Как твоя рация? Теперь работает? Иногда работает, иногда нет Когда как Сьюзи, Логан Клянусь, я их порву на куски и сожру Птичка Ральф За вас я вас люблю! Что дальше? Ты помнишь начало падения, Эйден? А, смутно. А для меня, будто это было вчера. Какое-то время мы защищали церковь от зараженных. Моя мать командовала. Каждый день погибали десятки. Она помогала людям выжить, пока я присматривала за Барни. Она умоляла миротворцев о помощи. Но им было все равно. В конце концов, ее ранили. Это произошло на рассвете. Меня привели к ней на крышу резницы. Она увидела меня и заставила меня пообещать, что я присмотрю за братом. Она сказала это таким тоном, будто одалживала мне свою машину на вечер. После этого она назначила Карла своим преемником, а меня его помощницей. «Ты вырастешь и станешь лидером лучше, чем Карл», — сказала она. Но пока мир охвачен огнем, люди не станут слушать какую-то соплячку. Она ошибалась. Я тоже так всю жизнь думала. Но не сейчас. Сейчас я понимаю свою мать. Лидер должен быть безжалостным. И тогда я не была готова. Я готова сейчас. Я понимаю, о чем то и знаю, каково терять близких. Говоришь о ком-то конкретном? Да. Говорю о, -о Ми. О моей сестре. Мне жаль. Возможно, жалеть и не стоит. Это мы еще выясним. Так поэтому ты пришел в город за ней? Да. Софи, давай поговорим. Пора за дело. Нельзя дать Джеку и Джо подготовиться. Эйден. Эй, мы не с того начали. Глоток для храбрости? Может тебе не стоит столько пить перед делом, Барни? Воу, -во. и то правда. У меня самая крепкая печень в Велидоре. О себе лучше думай, Пилигрим. Где Софи? Вон там, на крыше. Я слежу за тобой. А что за фигня? А, как, как она там быстро оказалась? И и что так быстро-то? А? Типа, бля, я не знаю, прошло пару секунд, а типа, а уже вот начал спрашивать, где Софи, блять, вот спустя пару секунд только, серьезно? То есть он побеседовал с ней, отвлекся на пару секунд на этого дебика, идиота, уебка дупа барана, короче, говнюка и потом такой, а где Софи? А, а чё так быстро, то А ну, серьезно? Айден, ты меня, конечно, удивляешь, бро. Так а как приземлиться-то? А? Матрасы это для меня? Уии! О, видимо, реально для у меня, э, для у меня, для меня, да. Будешь прятаться или помогать? Uh, Миротворцы наблюдают за нами Пусть смотрят, что будет с Джеком и Джо И что может быть с ними Ты сказала, что пришло время действовать Мы действуем Я отправила трех разведчиков к лагерю Карлы Кристаллы должны быть где-то в здании лагере бандитов подойдите к лагерю с помощью бинокля определите точки входа местоположение говоря лаги то э, э, лагеря и возможности окружения так главарь лагеря его лейтенантов и присвоить тотем лагеря много чего нужно сделать окей используем бинокль Охрана Ого. немного остальные наверное спят в лагере можно попасть с нескольких сторон Идти через главный ход самоубийства. Ты пойдешь первым. Мы зайдем с другой стороны. Че я-то первая? Если все пойдет не так, отступим на базу. Куда? В мотель Танго. Мотель? Реально? Мотель Танго, а где он? Ай что наверху там? О, сброшенный армейский. груз Вот это понадобится, наверное. Чё так много тут всего 6 Кажется, будет жарковато мягко говоря эх ну ладно дай бог нам удачи как говорится скрытность здесь рекомендуется действовать скрытно используйте предметы окружения чтобы отвлечь врагов подкрадитесь меняем план они напали на наше убежище Кто? Софи? Там мои люди что? Найди Карла Спаси его и забери наши кристаллы Живо Сделаю, что смогу Так, я в запретной зоне, да? Что-то здесь не так Мне кажется, тут все уже Сейчас жопу будет Жесть, они меня реально палят как-то еще, да? Пить пить а, <клес> стоп, воин, это, это мой был товарищ или что? А че я в тебя метнул копье? Я, я даже не понимаю, кто это. Жесть. Ладно, фиг с ним. Убиваем бандита. Делаем это все, конечно, по стелсу. А лут где? Отдай а лут, тварь. а я понял. Воин это наш союзник, да-да? Но я это уже сказал, но все равно, типа, воинов тут уже, видимо, дофига будет. э а как... Как бы тебя отвлечь? Чертило. Блин, реально, уже какой-то Far Cry выходит здесь. Особенно с фонариком-то нельзя играться. Иначе вообще жопа будет. Кто меня палит? Кто меня палит? Кто меня палит, а? Вот сука-то такая. Блять, что-то совсем сыкливо мне как-то. Все-таки днем лучше, да? Днем определенно лучше. А так здесь вообще как-то очень-очень сложно, на самом деле. Ах если можно было бы привлечь внимание зомби сюда. М -м -м. Блин. Тут даже мусора никакого я не вижу особо, чтобы отвлечь внимание. Правда, я уже нашел кирпич прямо в тот момент, когда я начал это говорить. Не-не, не пали, не пали, окей? Не палишь, а? Ой, блядь. Ой, блядь, не пали. Не пали, пожалуйста. Усучка. Ой, блядь блять с тобой по стелсу не удалось с тобой тоже не особо удалось их блять Ты сдох, а? Да, он сдох. Жесть. Так, копье или... кирпич. Так, ты там не падай, дружище, ладно? Ладно, сейчас копье возьмем. Только, конечно, золотая тут все. Шутки кончились. Я тебе не меряюсь, вас всех убьют. Это не значит, что я хочу запортачить всю операцию. Я просто что-то по стелсу не особо справляюсь здесь. Все очень-очень просто. Я не умею видеть в темноте, вот и все. соболезную чел это это самая тяжелая смерть была для тебя Ой. в смысле заперты изнутри жесть мне еще лезть наверх надо вообще ужас удивительно как меня в принципе сейчас весь лагерь не спалил Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мужик, я реально без понятия, что за херня. Зонулся, ну, Блять, как бы отвлечь твое внимание? Ну, можно приманкой попробовать? Наверное. Так, не поворачивайся, не поворачивайся, не поворачивайся, не поворачивайся все смерть <Слышко> готов готов о кирпич великолепно <Слышко> так а что <чё> дальше <Слышко> здесь. А Блять, нахуй я кинул, я не знаю. Я случайно. А вдруг тут есть копье, а? Но копья я пока не вижу вблизи. Черт Это фонарик это реально опасное дело. О, копье. Да. Быть не может. У меня от этого мурашки по коже. Ну-ка, секундочку. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Сейчас я с меня спалит все. Ужас. О, копье, копье, копье, копье, копье. Сейчас возьмем. Не успел спалить меня зато. <Cruises> так, умри, умри. Умри, бро, пожалуйста, Умри. кричать надо было зачем зачем ты кричал про ты ведь мог меня подставить ты понимаешь мне все-таки реально вкачиваться надо потому что вот такой медленное ползание это какой-то ужас записка забираем игральная карта зараженного гады проснулся. Да, погодка, погодка еще как шепчет конечно резко стал вообще с матраса просто идеальный уровень подъема буквально меня не бесит а тебя да это значит все за без Ой, блядь, ой, блядь. Что это там? Вы только поглядите. Ой, блядь. Попробую вернуться, уебаты! Все-таки стелс провалился, да? Ох, блядь о быстро умер так выносится собрались Ай-яй-яй-яй-яй. Сука. Быстрее, быстрее. Хирся, хирся, хирся. О, А ну что? Уф, сука. Не, это кота реально напряг. Великолепно Хоть как-то Так, о, все, наконец-то нормальное лекарство А что, мы все грохнули, получается, да? Черт, как-то Вот как он так Зашел сюда вообще? Чел, ты Ты, ты все испортил Ты запорол мой стелс в конце Как тебе вообще не стыдно, а? Просто ужас какой-то Ладно, теперь можно зато спокойно залутаться освободить, в принципе, лагерь до конца, то есть обустроить, например, безопасную зону. Так, я все залутал, что хотел тут, да? Ну да, вроде как есть. Что нужно сделать? Когда вы присоте Тем, вся добыча лагеря бандитов исчезнет. У, -у, -у, У нет, это мне не нравится. Давайте все-таки до конца тогда залутаемся. Если абсолютно все исчезнет, это будет очень печально, вот честно. Поэтому забираем Лутенский, пока можем, на самом-то деле. О, а тут много чего есть вообще, о да, да-да-да-да, да-да-да. Вообще, по кайфу. Даже стрелы какие-то, арбалетные болты, а стрел прям уйма, вообще жесть. А, та -та -та. Тут еще что-то есть. Еще Лутенский. Вау. вау. Вау, вау, вау, вау. О, даже копье тут стоит. Вау. Так. А теперь все? А? Я надеюсь, что все. Ну, почти все. Так. Вот тут надо еще контейнер этот открыть. И вроде как все, наверное. Я надеюсь. Я даже осмотрю вокруг внимательнее ну нет лутенский все-таки еще есть здесь а пойди это мой бля серьезно это это это союзик вообще я думал что это враг а, трэш короче ладно неловко вышло же, а. еще зомби тут умер какого-то черта и даже хз откуда он тут в принципе появился? что-то не так Чао, ты, ты ты единственный остался тут или что Мальчик! умер Походу, да, умер. И я, походу, все здесь залутал. Ну все. Тогда присвоим тотем. Давай-давай, крути-крути, Эдон. А что так долго? давай да. Горящий флаг. Получена очивка. <как> Великолепно. Занятие завершено, и получили соответствующий опыт. Так, что у тебя есть на продажу, а? Чем могу А вот хз, вот это давай ты скажешь мне, а. Да я уверен, уверен. Зато ты мне помог. Спасибо за такой комплимент. Так, освобождаем, Карла. Карл, ты где? Пелегрим. Где все остальные? На них напали. Где кристаллы? Вон там. свежий, Софи. Скорее. Софи? Карл со мной. Он в порядке. Что с парнями? Софи? Софи, Ты меня слышишь? А это плохо. Ты должен помочь им. А где, где Джек и Джо, Джо? Джо? Они сбежали, как только услышали шум. Я не знаю, что они задумали. Сказали, что будут ждать подкрепления. Какое подкрепление? Точно не знаю. Джо говорил о ренегатах, бывших военных, чья база на Дамбе, на другом конце города. В последнее время их видели на базаре. О боже! Куда мне идти? В танка. Там убежище Софи. Беги. Быстрее! Не могу поверить, что меня так одурачили. Ладно, сейчас я побегу. Погоди, погоди. Лута тут никакого нет, да? И что за дела? Открыть. Да уже открыто ведь. <с i> я обязательно побегу туда, но сперва-сперва, мне кажется, нам можно добраться до... Э... Воздушного груза, да? Вроде как это просто Я думаю, я надеюсь в любом случае Ладно, какой-то подъем я еще здесь вижу О, вот так Н Не падай, не падай О, вот так вот И Может допрыгну? Нет Блин, не допрыгнул, это плохо он у нас есть другой вариант подъема значит не все так плохо всякие кассеты тут Элекционные, так сказать предметы и ресурсы ресурсы мы конечно же забираем так вот так Раз, два Отлично М -м, Вроде как-то добрался О, вообще отлично Ну что у нас здесь будет? Морфин обмот Обмотки лучника И какую-то фигню сейчас получим О-о-о Электроника, военная техника о, отлично, великолепно Ещё, Можно теперь съезжать спокойно А там что у нас? Испытание паркуром какое-то Ну, нам туда пока что не надо Но нам надо туда Ладно, спускаемся Все, теперь точно бегу Эйден, еб твою мать. Ой-ой-ой-ой. Держимся подальше от этой штуки. Ой-ой-ой, рядом контейнер с Так, добежали. Все, открывайте. Слышал какой-то шум в лагере Джека и Джо. Это еще не все, Хакун. На убежище Софии и Барни напали. Возможно миротворцы. Черт. Не забывай, зачем мы здесь, Эйден. Мы должны попасть в центр Луп, а не ввязываться в местные разборки. Не лезь туда. Вернись к метро. Мы расскажем Айтуру, что знаем. Может, он нас пропустит. Я бы софьи помог я должен идти Хакон. я обещал помочь софи кроме того это единственный способ узнать правду ладно на связи не но ну реально раз мы уже дали обещание помочь значит нужно помогать о ингибиторы. сейчас еще прокачаемся заодно Ой, Ой, черт, я опоздал. София! Барни, ты здесь? София. София, ответь! Что за фигня вообще тут какая-то происходит? Что-то мне это вообще не нравится, знаете ли? Пиздец. Ладно, зато тут валяется Лутенский, его пропускать никоим образом нельзя. Да я понял, что здесь есть контейнер с ингибиторами, я прям понял, с какого раза даже не знаю, но я понял да. А так откроем дверку. Ну кстати, сколько? 14 метров получается, 13 и мы все ближе и ближе, да? Вот реально и трупы обычных э, выживших и миротворцев. Вообще, что за фигня? Это, кстати, что нас здесь? Блин, ингибитор с другой стороны. Зараза. Никак туда не пробраться пока что, да? Блин. Ну ладно. Побежим тогда чисто по сюжетной точке. Открывай. София. Какого черта тут творится? Ответь. Что за дела? Придется лезть. Тут еще какая-то местность, точнее не местность, а как его точка на карте, неизвестное место. Вот. Может достигнем до туда? Мне кажется, можем достигнуть. Если сейчас будет возможность залезть, значит залезем. А если нет, то, увы. Хм. Не дайте. Пока что на это забьем. С так, открываем. Ой! -ё. О ингибиторы. Так, вкачиваем здоровье, а то сейчас как-то совсем плохо. Мощный отталкивающий удар. Ага. Uh -huh. и, и, и это все, да? Серьезно, нужно 160 единиц здоровья у меня. 100 Как у меня-то? У меня 140. Бля. Не повезло. Ладно, пока не буду ничего вкачивать все равно Что за фигня? Как туда вообще проникнуть? ХЗ Ну ладно Ну короче, все равно нужно обыскать все комнаты Тогда будет ясно, что да как А Опа Погоди, погоди Сейчас я подбегу к рации. Я еще не все сделал, что хотел. Погодите. Лут сам себя не заберет. А вот это реально смешно. Я даже без понятия, как туда забраться. Ну ладно. Короче, черт с ним. Бегу, э бегу кратся и все. Это Эйден. Твои люди мертвы. Вот черт! Прократи, <связь> а ты начинал мне нравиться. Ты привел сюда миротворцев. Я помогал вам. Ты предал нас. Придется тебя убить. Ай, это Бля... себе. А нам помогал по ходу пьесы. Чего вы ждете? Не знаете, что делать? Барни! Барни, стой! Блять! барни ахташу юбик просто уебище. вот реально вот я-то думаю что-то меня так сильно бесит а. так время умирать чел Давай, давай, нападай Ребят, это вам пиздец Так, минус один Минус два И сейчас будет скоро Минус три Ну вот, минус три Короче, вообще жесть Так, мы всех заутали, все забрали Какие-то разбитые бутылки Лутенский Кирпич О, ромашка, ромашка, мед В смысле тут пусто? Как так? Что за дела? А? Че за дела? Объясните мне Ладно Трэш в общем. Так. Просто эта комната в никуда, походу, да? А, понимаемо. Так, растение забираем и уходим отсюда. По-моему, тут еще и что-то, да? Так. Есть мед. Есть лаванда. Кардицепс. Ромашка. И как-то так, да? ой ой ой ой ой что-то много дверей вообще здесь интересно куда вот эти двери ведут задание не выполнено вы покинули зону задания я я я хз куда спрыгнул просто покинул зону задания. серьезно Ой, боже, ой, тупизм, я не могу, ой. Короче, трэш. Ясно, надо было просто постучать в эту дверь, да? Блять, так знал. Герман, я только тебя начал уважать. Что за хуня, а? Я ищу софия Проклятие! Ты здесь ни при чем, Герман! Не мешай мне! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блядки гризли! Д давай! Давай! <связывая> Серьезно, надо против Германа пиздиться будет. Жесть! Ух, бля. Ну, ладно, у меня есть ножики. Жесть, Герман, что за дела, а? Блин, я даже хочу коктейль молотова скратить, а то вообще как-то совсем жестко. А у меня все-таки есть? А где? А где? А где коктейль молотова? А, вот он. Сорян, Герман. Так, э -э вот. Герман, сдавайся! Дай мне поговорить с Софи. Ой, блин, Герман, придется тебе реально сгореть буквально. Еще есть коктейль молотого, да? Отлично. Елы палы Так. Жесть, Герман. Ну, ты, конечно, умеешь э, с этой двуручной хуйней драться. Ой, бля. Не знаете что? Я, пожалуй, еще сделаю один коктейль мол, иначе это вообще пиздос. Я даже два сделаю. Аа�도... Лови. Так, все-таки у меня были аптечки, по-моему, куда менее мощные, да. Лучше их сначала потратить. <саспорганизов> <саспорганизов> <саспорганизов> Сорян, Герман. Но, блядь, как тебе было вообще даче успокоить? Я даже хз. Ну что ж, спим вечным сном. Я вообще не понимаю, что происходит. Что за, тут за фигня? короче барни были главный Я мерзавец вовремя, да? это, это пиздец как вовремя. вовремя вообще серьезно ты пиздец как вовремя мог раньше мне скинуть эту лестницу чертову так бля, как как-то как голову странно развернул лейда ну ладно О. так запрыгиваем и поднимаемся барни парень найди барни Откуда ты взялся? Шестое чувство, парень. Я знал, что ты угодишь в беду. Барни хотел убить тебя. Значит, ему есть что скрывать. А Лукасе, например, или что похуже? Ты о чем? Убийство командира. Теперь захват водонапорной башни. Это не совпадение, Эйден. Барни давно хотел выйти из тени своей сестры и освободить Велидор от миротворцев. Я попытаюсь найти его. Будь осторожен. Я предупрежу Айтера. Будем на связи. Жесть, ты, конечно, Хакон, очень-очень вовремя. Но мог бы вообще пораньше прийти, а? а не так, блин, поздно заявляться. Барни! Выходи! Давай же! Я Барни! Найду тебя! Ты где? Барни! О! Наконец-то можно если эту решетку открыть. Подосишь, стрельну в год! А если нет, будешь умирать долго и мучительно Ну, Это ты умрешь, Барни Ты должен был остановить его, а не убивать Дай мне... Что тут за хуня? Дай его мне, брат <къех> Надеюсь, ты знаешь, что делаешь Это твоя благодарность Смерть, благодарность предателю Ты не сказал, что работаешь на Айтера Я работаю не на Айтера, а на себя Здесь нельзя встать в стороне, Эйден Мы боремся за выживание без воды весь базар умрет меньше, чем через месяц. А миротворцы нам не помогут. Прямо как когда умирала моя мама. Они просто сидели и смотрели. Оказывается, ты один из них. Тебе на нас плевать. Скажи мне, почему я не должна тебя убивать? Софи, стреляй, чего ты ждешь? Ой. Блять. Не, это вот это реально очи... очевидно, что это отстойный вариант, поэтому выберем первое. Потому что мы можем помочь друг другу. Кто убил Лукаса? Он думает, что мы? Софи, скажи мне. Это вы сделали? Нет. Софи, хватит. Какое тебе дело до этого убийцы? Что тебе, пабища, лайтер? Ой, ладно, что ты можешь мне, в принципе, рассказать об этом случае, а? Если это не вы, то кто же его убил? Мне самое интересно, это точно не мои люди. Если ну да, найдешь ну да. его, скажи нам, хочу обнять его. Лукас заслужил смерть. Давно напрашивался. Нам не было смысла его убивать. У нас был свой план, как избавиться от миротворцев. А, а впустит меня в центр в обмен на мою помощь. И ты ему веришь? Просто так? Он не пытался меня убить Но ты его и не предавал А я ведь тоже могу помочь Помоги нам с водой И я лично отведу тебя в центр Во-первых, я вас не предавал Я помогаю расследовать убийство А это разные вещи Вот, а вот именно. Центра, разве миротворцы не перекрыли все проходы? Есть другой путь Ты думаешь, я снова тебе поверю? Мы нужны друг другу Ты не сказал нам, что ты с миротворцами Вот мы и сделали выводы Ситуация на грани взрыва, и нужно быть на чеку. Ты пыталась убить меня, Софи. Клянусь памятью птички, Сьюзи, Логана, Ральфа и... Германа, я клянусь. Если поможешь нам, мы отведем тебя в центр. Ты поможешь? Ой. Блядь. Ох, я ебаный ваш рот. А. Ладно, мне больше идеология выживших нравится. Все-таки у вас вода? Лучше вам помочь. Да. Хорошо. Какой план? Джек и Джо сбежали. У нас есть шанс захватить башню и наконец вернуть Что? воду. Что? Ты жив? Пока я не захватил Айтер. Мы разберемся с миротворцами и сразу же доставим тебя в центр. Но сперва нам нужно дать людям воду. Как попасть в башню? Это почти невозможно без лебедки. А люди Джо перекрыли вход Поэтому я и прошу тебя Забраться туда Если ты это сделаешь, ты многих спасешь, Эйден Мы этого не забудем Блять, объясните мне другое Какого черта он жив? Какого черта? Не пойму, почему сестра тебе верит. Герман выжил, а? Что за фигня? Я не понимаю Как он смог выжить? Какого черта? Как так? О боже. Жесть, я в охуе. После стольких ударов он выжил. Пиздец. Ладно, на такой нотке типа этого пиздеца сюжетного я предлагаю заканчивать, потому что я уже за час что-то наигрался. Ух. Что ж, ребята... Спасибо, что досмотрели это видео до конца, с вами был Леонид, если вам понравилось видео, то поставьте лайк, не забудьте про подписку, про коммент, про колокольчик. Увидимся в следующий раз, всем удачи, всем пока.